Тихо-тихо-тихо-тихо. Выманивай. Давайте глиномесы по одному. Кто на новенького? Ты что, пьян, блядь? Иди-ка отдохни, блядь, и подумай о своем поведении. Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Меня зовут Дэн. я лакзолю Дэйнс. Мы продолжаем с вами раскричать и бояться в Resident Evil 7 Biohazard. Мы свалили от Джека. У нас здоровье такое себе. Ну, сейчас получше. Водичку я не хочу тратить. Сейчас нам нужно добраться до центрального зала. Мы получили, кстати, кусочек... Получили кусочек статуэтки, благодаря которой мы можем сейчас добраться и зайти внутрь. Так, она будет ставиться у нас вот сюда. Отлично. Так. Вот и центральный зал. А здесь уютненько. Пиво, чипсы, сигареты. Shoot me Я понял, этих чув... человечек надо собирать Кстати, да Один из таких был здесь Стрелять я в него не буду Зачем, если можно ножом ударить Так, тут был телефон Как удачно Тебе влетел от папочки? Это твой отец? Когда-то был sorry, И ты извини, он I'm вроде как in... покойник может, у тебя и получится. Что? Что получится? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Потом поговорим. Какая-то Зои суровая женщина. О, порох, это хорошо. Что там сверху? Древняя монета. А что у нее пакет на голове? Типа страшное или что? Не обязательно же пакет одевать. Типа женщина же не виновата. Так, дверь со знаком Скорпиона. А мы знаем, куда этот маятник, кстати, пристроить. Пойдем пристроим. За два года пропали более 20 человек. Капитан Хоуэлл из сад сообщил репортерам о начале поисков в МИД-КИФ, колледжа Северной Каролины, которая направилась в Луизиану. Последний раз ее видели ветром 21 числа этого месяца. Последние два года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Большинство пропавших туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Эль... Алиса Эшкрофт. 19 января 2016 года. Ага, сюда нужно будет что-то в... Ага, -а -а -а, я долбоев. Короче, сюда нужно будет что-то поставить, чтобы сделать из этого птицу, как играть с ней. Правильно? Правильно. Мы можем пойти на второй этаж. Недостаточно места, чтобы нести дробовик. Ёбушки-воробушки. В смысле недостаточно места? Предлагаю пойти маятник куда-нибудь никуда Не куда-нибудь, а на часы, которые были в обеденной комнате. Когда мы от батинки убегали-то. Кто-то ходит, я все равно слышу, как кто-то разговаривает. А, бабуля уже уехала. Какая она оперативная, смотри. О, голова собаки Голова собаки, порох Дильза для дробовика Объединить О, это патроны для пистолета получились Хорошо Но это глок, да, похож на глок Предлагаю пойти сохраниться Потому что мало ли что. Да, сохранится. Поехали. Но первая часть была очень криповая. Очень страшная. Я, если честно, акиривал в атаке. О, теперь гонки работают. Маджик. Маджик. Так, у меня есть голова собаки. Не знаю, зачем она нужна. Но, скорее всего, где-то дальше она выше. Так, я взял еще Порох. Блин, а не стоит, это эпоксидка. А эпоксид можно смешать с травкой. И получить лекарство. Голову собаки оставляем здесь. Теперь мы можем, в принципе, в теории взять дробовик. У нас места хватает. Ага. Понял, не можем. Нужно чем-то взаимозаменить. Какую-то палку. Ну, на самом деле... Так, тут что? Тут змея, да? На самом деле выглядит... Дом не так уж и плохо. Но непонятно, что произошло с этими людьми. Вообще с чего оно вдруг произошло. И причем тут... Бабуль, ты здесь? Ну, что ты Здесь делаешь. Так, и там голова змеи. Что-то есть сто процентов. Нет? Ладно, простой интерактив, все нормально, ничего страшного. Смотри-ка, там кто-то ходит. А это матушка? Это мамка ходит. Бля, тут столько всяких секретов интересных. Нет, стоп. Пистолетный патрон 12 штук. Ага. А вот тут пригодилась отмычка. Очень даже, кстати. Так, сюда мы пройти не можем. Эпоксидку забирай. Так, раз мы взяли эту эпоксидку, предлагаю... Все-таки сделать хилки. Хилки нужны будут всегда. Здесь ничего. Ванночка. Почему она черная? Деревянная статуэтка. А вот это похоже на птичку. Так, блять. Хорошо, что сзади никого нету, потому что я был готов обосраться. О, пистолетные патроны. Монета Не знаю, зачем нужны монеты Скорее всего, где-то будет О, ёпту, блять Дедуля, ты что здесь забыл? Круто, а? Когда лучше, чем подыхать Это дар всем нам От моей крошки И она всегда со мной Да иди нахуй Ты думал, я буду в тебя целиться, а? Говно другими словами тебе хана другими словами пойдешь ты нахер давай проститутка параметры элементы управления чувствительность прицеливания вот давай-ка вот так о Дедуль, ты чё, блядь, пьяный? О, какой-то он шустрый, бля, дедушка. Ах, ты сука дурная. Бля, он идет за мной. Оставались только мы с тобой и там. -а -а -а. Ебанаш. А в чем дело? В сейф зону зайти не можешь, да? Тварь Фу, блять Дебил больной Как полечиться? Я думал на Q лечиться, нет? Ага А на что я нажал? Так и не понял, на что я нажал на контрол нажал, блять. Блять, ну, ой, а, у твою мать, блять. Подумай-ка о своем поведении. Пока я ухожу, сука, дебила. Я, конечно, знал, что ты уебок, но не настолько же. Так, надо птичку сместить. О, о, о что-то похожее видел только что. А теперь перевернуть ее. Так Да ну в смысле Вот же у меня получилось Сука Вот смотри Ладно. Все, я попал, не знаю, сколько какого раза, у меня получилось. SkyHunter. Открылась какая-то дверь. Кто построил эту херню? Надеюсь, что говно еще лишь отдыхает. Сука, дедуля просто не дает мне жизни. Интересные туннельные проходы, кстати Вау Комната с летучей мышью Видишь? Я вижу Тут, кстати А, тут, в принципе, все О, эпоксид, все довольно цивильно Там что-то лежит интересное Используйте психосимуляторы, чтобы найти предметы. Позволяет видеть предметы. Там вон еще что-то. Бля, это я так много мог пропустить. Еще патроны. И вон там что-то. А где они? Древняя монета Ммм, вкусняшка Там что-то, что мне нужно Можно как-то их выгнать оттуда? Твою мать Это что за дерьмо, это? Твою сука ты кто? Это те вирус так на них работает? Дедуль, ты где? О, подвал. Пистолетные патроны. Ага. Опа, сейф-зона. Отлично. А -а. Со мной что-то не так возможно из-за того, что они накормили меня этой гадостью. Если мне суждено умереть, буду драться до конца. Если доберусь до дровяка, который я заметил в комнате, они пожалеют, что со мной так обращались. Теперь нужно выбираться отсюда. Я люблю тебя, Кортни. Целую, Тревис. Бедняги. Так, ящик припасов. Я думаю, пока монетки я могу в теории выложить. Эту монету нужно носить с собой. Голова собаки мне, наверное, нужна. Не знаю, нужна ли Предлагаю сделать психостимуляторы Так, хорошо, уходим отсюда Идем в подвал, что ли Так, а мы даже не пытались нам выбраться Нам вообще что нужно сделать Найдите три собачьи головы Ага -а -а. И раздобыть дробовик. Ну пошли вниз Я думаю, нас же не просто так сюда завело Твою мать. Фонарик есть? Заперто с другой стороны. Ну, тогда двигаемся самостоятельно. Я слышу еще этих мерзких уеб. Ёп... Бля! Бля, бля, бля, бля, бля! Сука! Глинамес, блядь. Спайс блокировать. Я не ожидал, что он из-за угла выйдет. Еще один тут? Так, сейчас я успел пооперативнее все это дело сделать Тут что-то есть, да? Нет. Я поймал парня, который все пытался сбежать Заперли его в левой кам... печи для кремации Так что теперь ему не выбраться Вытащи его, как будет готов Ты ведь знаешь, как там открывается дверь? Просто запомни 3А, отпечаток руки С девкой делай, что хочешь Суки уебаны вот Трэвис Лара Ну вот три отпечаток руки Тамара Подожди Бля, там труп лежит. Порох, порох, хорошо. А, 3А и отпечаток руки. А. Лара, Вильям. О, Тамара. 3А. Отпечаток руки. О. И бачьте че насоска на лице, блять! Приебнешься или что, блядь? Кто с тобой не так, блядь? Кусок говна, блядь, черного. Ключи секционы. Пиздец. А у меня нету ничего больше. У меня нету ни аптечек. Ниху... Ничего нету. Что это лежало? И 5 патронов в пистолете осталось. Если сейчас на меня батенька выйдет. Ключ от Это что? О, бля... Артезонная обработка. Сильная аптечка. О, хорошо. Вы отверли это. Не-не-не-не-не-не. Они тут что, создавали что-то? Откуда такое ключ со скорпионом? Откуда все это находится в маленьком доме? Что я подобрал отмычку трава откуда все это в маленьком доме вот откуда а я ничего выбросить не могу могу в принципе смотри я сейчас просто простите меня пожалуйста я выброшу патроны Подобрать я их теперь не могу, правильно? Да, в духе Резент Ну, Мне нужна аптечка Прям очень Еще ниже Тут как-то слишком много комнат Мастерская Вон секционная Значит мне нужно спускаться в теории вниз А эта дверь ведет туда Еб куда... твою, блять, пошел нахуй не не не не не не Отличная идея была вниз пойти. Пойдем. Пошел нахер. Бля, нихера. Он криповый херосос. А я не могу сюда попасть, тут ключ со змеей Тут ключ со змеей Блять У меня, если честно, так много предметов, что я немножко в ахуе. А, Получается, ниже я попасть не могу Хотя смотри, вот там вон, в принципе, можно попасть в котельную у меня 10 патронов вот это ты хер. вот это ты хер блять А я бы пропустил. Потратить три, чтобы забрать 8 Это в моем духе. Бля, даже не вылазьте. Твою мать, сука, выпусти меня. Блядь, дверь заперта. Это такие, блядь. Блядь, их много, я не могу по ним попасть. Пизду вас. Твою мать! Наверх. Блять, где выход? Я убежал от выхода. Налево точно нельзя? Прямо и налево. А, не туда пошел. Вот. Дай-ка я сохранюсь Вы чё, рофлите что ли? Я, блять, по ним еще и попасть не могу Они такие вертлявые Тут спрятано кое-что интересное а -а -а. Смотреть а -а -а, Место, где камин находится Если найду место с камином О ключи с скорпионом Так открывай а, -а, а, Хорошо Я предлагаю голову собаки Поставить Так, а где еще был ключ с скорпионом? А, батя по дому ходит Понял Ты занимайся, батек, занимайся А где еще был ключ с скорпионом? Там была змея Там он на балконе была замочная скважина Кстати, можно в комнату отдыха было зайти Пошли на второй этаж Надо с той стороны, да, походу? Или с этой? Нет, с этой. Патронов все равно нету. Куда нам дальше? Не, нам туда. Прямо в логово к этому ебану. Пошли через балкон. <саключатый> Не, через балкон плохая идея. Вон там. Бля, дедуль, ты да ты какого хуя ты здесь оказался? Нет. У меня нечем с ним сражаться. У меня нихера нет. Он еще так подкрадывается, блядь, из-за угла. Кусок дерьма. нету мисс бейкер как вы себя чувствуете вы уже давно не приходили к нам на обследование спешу сообщить что мы изучили ваш рентгенов снизу не темные пятна в области головы это какие-то грибковые образования похоже это вид какой-то плесени галлюцинации по стороне звуки которые вы слышите могут быть вызваны этими образованиями если симптомы вызваны грибковым паразитом следует его удалить пока не поздно не хочу вас пугать но меня серьезно беспокоит ваше здоровье не медлите приходите в были сразу как прочитать это письмо я рекомендую вам пройти дополнительное обследование кроуфорд лэнг больница дэлви где батька? Я слышу что он в это, вот там где-то Сломанный дробовик а, зачем? Как же я устал гонять я понял Собачьи головы. Стоячие часы в общей комнате. Книга в гостиной. Секционная в подвале. Ну вот, мне нужно в секционную. Батя за окном прошелся. Пистолетные патроны. Пистолетные патроны, блядь. Эпоксидка. Блядь, эпоксидка. Блять, выкинь нахуй. Все равно уже. Забирай эпоксидку. Во! Так да хоть уже лучше. Опа, монетка. Маргарита, перемести мерзкого хэпи, Какого мерзкого хэпи, Мм, вкусно. Недостаточно места, чтобы послушать кассету. Так, подожди. Бля, пока рядом батя, я не могу вообще не о чем думать. Так, а вот и голова. А у меня нет места. Порох. О, блять. Так, я запомнил. Я запомнил oh, на фото. So а -а -а, тоже рад меня видеть, блять насос да ты охуел батенька oh, you know Да что ты говоришь Сейчас-ка отдохни-ка нахуй. Хер моржовый. Сука, столько из-за тебя потратил, столько всего, блядь. Говна кусок. Так, теперь мне нужно в секционную, но у меня нет ничего. У меня нет ничего просто, ничего нету. Подожди, так я могу дробовик взять. Лизы для дробовика. Он уже встал? Или еще нет? Не, еще отдыхает Полежи, подумай о своем поведении Мия Итан, please watch Итан, посмотри, пожалуйста Это Мия Винтерс, старый дом Итан, если ты это найдешь Я знаю, что не могу ни на что рассчитывать После всего, что произошло Что я сделала Но я должна тебе сказать Это была не я Я не знаю, что случилось Тебе столько нужно понять Вот ты где Ну и продолжай нас, девушка Сейчас мамка ее схватит а, это я играю, она меня больше не поймает Чё за криповый домик? Пиздец что за криповый дом? Какая мамочка тут? Какая мамочка? Блядь, еще за паутина?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 спрячьтесь за чем-нибудь. А, хорошо. Я спрятался. Тем, что впустила и накормила тебя. И превратила в какое-то дерьмо. Странная ты какая-то Это же дар Какой дар, блять Быть плесенью это дар Быть Т-вирусом это дар Смотри Здесь в доме лежит кусочек, который мне нужен Не знаю, спрятался я или нет Страшно. Я знаю, что вы зове что-то замышляете, шушукаетесь о чем-то. Думаю, я не знаю, что вы хотите сделать с этим парнем Итоном? Что со мной сделать? Рах. Нормально все? Ушла. Нажми не видит. Сука. Ты меня нашла, блять она страшная. Марш в свою комнату сейчас же. вы не справились. Так, а зачем мне это делать? Я не могу понять. Нажмите X для быстрого поворота на 180 градусов. Хорошо. Что огнемет? Она ж меня не видит Здесь, по крайней мере Там часть огнемета лежит Я знаю, что вы зои, что-то шукаете, Шукаетесь о чем-то Думаешь, я не знаю, что вы хотите сделать С этим парнем Итаном? Может, ты знаешь <смех> А может, не пойти бы тебе нахуй? Она меня спалила, походу, опять Я ж надеюсь, она меня не видит здесь Не уходит Каким крошкам? Что, блять с тобой ты флексишь? Do do? Все, на ушло. А, теперь здесь надо сделать. Ну вот паучок. Так, стоп, подожди. Сейчас я соберу его быстренько сам. Или. Даже не пришлось на паузе делать. Я так понимаю, это воспоминание Мии сейчас. Ну, пошли. Смотри, блядь, сейчас стандартный скример будет просто Но мне резин Evil нравится в таком вот проявлении You. She wants us to be a family, Тише Не надо мне от нее никаких дифтов Пошла в задницу лишенная старуха Не хочу. Да пошла ты нахер. Нет, нет, нет, даже не пытайся, мать, его избежать наказания. Отсюда выхода нет, милочка. Это кто блять куда это ты собралась Итан, пожалуйста помоги и там нет теперь надеюсь справился то У меня ушло 16 минут на это все Блять, а батек-то уже встал Не, дядя, на это так не, не, не пойдет, блять А, он ушел от меня Тут никого нету. Я думаю, кассету можно выбросить. Да нету Итана, а это ключевой предмет. Так, ладно будет я вот даже не знаю, как мне теперь от него убегать Мне как бы надо пойти, наверное, выложить сейчас вещи Поставить голову, выложить монету И выложить кассету Правильно? А, вот и я А меня тут нету. А куда ближе всего? Выйти через центральный зал Побежали. Я рад, что ты здесь, блядь я так понял он сюда не ходит тут у каждого своей локации да Блять. так выкладываем монету выкладываем монету и выкладываем кассету правильно ключ сюда теперь мы можем заменить дробовик Я ж надеюсь он ушел Блядь больной дед нахуй Перезаряжай Так, но Хочу что сказать Подожди использовать теперь нам можно двигаться только куда нам надо мы можем поставить сейчас еще одну голову собаки и нам нужно двигаться в секционную которая находится где правильно блять, в самом логове говноедов то есть соответственно по лестнице которая находится здесь. Но с дробовиком же не страшно, правильно? Или страшно? Стоит Это комната наблюдения. Мы здесь были. А где проход вниз? Куда, куда я его? Как я его? А здесь. Хорошо. Так, по карте. Давай сначала спустимся. Потом будем вспоминать. Сейчас направо. Направо. Потом налево. Налево. Направо. Так. Вот здесь глинамесы были. Здорово, говноед. Еще говноеды? Были еще, помню. Блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Выманивай. Давайте глиномесы по одному Кто на новенького Ты че пьян блять Иди ка отдохни блять И подумай о своем поведении А ты че такой живучий Сука Как тебе такое Илон Маск Иди отдохни, тоже подумай о своем поведении Кусок дерьма, блять Так, ключ Пошли в секционную Да открывай, блять, эту дверь саную Я должен был стать ее отцом но теперь она говорит, что ее отцом будет он. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я найду его и заставлю страдать. А ты, дружок, мне поможешь. Сука, он забрал статую собаки. Еще делать теперь? О, дильзы для дробовика, это хорошо Так, секционная У меня нет ни патронов, ни лекарств Так, смотрю, слишком много патронов И травы Это значит, что нас к чему-то готовят пошли Пиздец. я только что что-то видел бедный помощник шерифа это точно он его облил кстати какой-то херней так, стой, смотри-ка, эпоксид. А это значит, что можно сделать хилочку? Хотя, наверное, надо было сделать патроны для пистолета. Бля, я не сохранился, ничего не сделал, на нахуй. Так, что-то здесь нечисто. Что-то тут нечисто. Порох. Бля, дали бы мне лучше эпоксидку. Давай съедим ее. Ну хоть здоровья побольше будет. Здесь кто? Здесь змея. Ну пошли. Попробуем забрать собаку. Я почему-то так и знал блять, что так будет от меня не уйдешь. Сука, бычка дал. Нет? Ничего? И что мне теперь с ним делать? Ага, говорит, пистолеты не помогут. А вот это поможет? Сука, больно. Мне весело, блять. А он меня убил. Блять, а как мне вообще, что мне от него делать? Как противостоять Джеку? Да никак, блять, походу ему не противостоять. Не знаю, как мне с ним справиться. Но это первый босс получается, да? Так, тут была эпоксидка. Так, ну давай. Так, тихо. Да я даже, блять, не знаю, что делать. Снизу вроде бы что-то было, правильно? Порох был снизу Ну пошли, блядь, без сохранений, без ничего Первый босс Ну здорово, отец! заебись блять ты серьезно нахуй Я понял, надо блокировать. Я понял, как с ним драться. Мне весело, дедуля! Мне весело! Думал, ты это папочка и ее папочка. Блядь. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Я, блядь, ебушу этого деда. Я не знаю, что я с ним делаю, блядь. Чего так волнуешься, молец? Потому что я вахую, как с собой сражаться, блядь. Ебучий дед. ой на нахуй Сука, даже не вставай, блять. Пиздец. Пиздец. Металлическую балку бензопилой мне нравится. Сломал. Ну и пошла она нахер О блядь, ты еще прикалываешься? Фу. Я предлагаю пойти и сохраниться Я надеюсь здесь сейчас ни одного ублюдка не будет Просто бежим отсюда Заперто с другой стороны Не, не сюда Где я, блядь? Ну, здесь можно вроде как выйти Да, вон дверь Все, давай на сохранение просто Кто-то что-то поет?